сорт острого перца Marabe Orange так вот красивый перчик этот перец относится к виду Capsicum Chinens это не очень острый перец, острота у него от 60 до 80 тысяч скобелей очень вкусный перец у него сладковатый вкус и фруктовый аромат этот перчик созревает вот от зеленого, смотрите какое количество здесь перцы на нем висит он созревает от зеленого цвета потом с верхушки начинается такое оранжевое пятнышко и это пятнышко расходится и получается вот такие вот красивые перчики Видите, какие с фиолетовыми бочками, верхушка фиолетовая вот он зеленый и сверху такое черное пятно срок созревания такого перца от 70 до 80 дней Высота куста может варьироваться от 50 до 70 сантиметров. С одного такого кустика можно собрать больше сотни плодов. Длина перчика от 3 сантиметров, 1 сантиметр шириной. Вот такие вот красавцы. Посмотрите, какие, какой красивый перчик. Видите, как он созревает, интересно. Этот перец неприхотливый, он многолетний. Его очень легко выращивать домашних условиях, если вы хотите вырастить перец у себя на подоконнике и не морочить с ним голову, этот перец как раз для вас, он неприхотливый посадили и целый год будет вас радовать такими вот красивыми перчиками если вам понравился такой перчик, вы можете заказать его у нас ссылочку на каталоге вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев там есть каталоги Острова перца, томатов и наших соусов. Видите, вы красавицы. Если вам понравился этот перец, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.